Добрый день, меня зовут Руслан, город Набережные Челны, и я хотел поделиться своим опытом прохождения курса риэлтор, профессии и бизнес. Ну, как я попал туда, краткая предыстория. Это у меня появилось желание все-таки пойти в бизнес агенты и что-то в нем изменить, потому что в основном я сталкивался с агентами, которые ну очень некачественно давали услугу и мне вот остался плохой опыт от э, встреч с агентами и ощущение, что мы, мне эту услугу не додали. Я так подумал, ну а что ты жалуешься? попробуй э, тогда пойти в эту сферу и что-то изменить. Я э, позвонил три-четыре, позвонил три компании, которые давали на тот момент объявление о приеме на работу, сходил на два собеседования, в одном на одном собеседовании заполнил анкету, где у меня спросили, а у вас есть свои клиенты? Я так удивился, так как сразу обозначил, что как бы у меня нет опыта в этой сфере. И пошел в другое агентство, в котором мне в принципе нормально встретили, даже дали какой-то небольшой объем обучения, которое, в принципе, <связывалось> сводилось к тому, что мы ну, обзванивали по Авитоциану собственников и должны были прийти к ним, пообщаться и даже не заключая договор, просто сфотографировать квартиру, предложить им поднять цену на нашу комиссию и как бы в рынке наравне с другими агентами просто продать квартиру ну, быстрее, чем другие. Мне так показалось, что такое вот ощущение навязывания услуги мне не понравилось. Я подумал, ну неужели все вот так? И решил как бы набрать в интернете, прям дословно, как стать отличным специалистом по продаже недвижимости. Ну, посмотрел там два видеоролика каких-то там, дяденьки в пиджаках, там мне что-то там, такие стандартные вещи рассказывали, как надо к клиенту относиться и так далее, и так далее. Быть там обязательным, всегда быть на связи. И тут попалась реклама бесплатного вебинара, по риэлтор профессии бизнес дари Герлейн. Ну, я стал смотреть и, конечно, очень удивился, очень многие вещи какие-то попали в меня, что как раз есть возможность действительно при определенной системе предоставить качественную услугу. Естественно, я решил дальше этим заняться, приобрел э, полный курс и, следовательно, в этот месяц я, конечно, очень много нового узнал. Я как раз благодарен им, что они настроили определенную систему, ну, в которой, в принципе, я считаю, не было в этой деятельности. И технологии продаж, и технологии привлечения клиентов, ну, такие, в принципе, практически. Но ну, у нас в городе точно не применяются. Я был очень доволен, что Дарья постоянно. Нас как бы так мотивирует, именно у нас такое рвение к действию из-за ее воодушевленного такого отношения. И видно, что человек ну, как бы действительно хочет поменять этот рынок услуг в данном направлении, чтобы клиент все-таки получал качественную услугу от нас. И также как бы Антону огромное спасибо за вот эти видеоинструкции, в которых я действительно, когда настраивал... И Яндекс, и Яндекс рекламу, и сайты настраивал, то есть я тупо просто смотрел там 3-4 предложения, заходил в программу, тыкал все по инструкции, и в принципе все получилось, все работало по заявленным параметрам. На данный момент, после окончания курса, по этой системе у меня, ну действительно, Две сделки закрыты. Я их закрыл, конечно, не на курсе, а сразу после прохождения курса, там в первую неделю. И обработал я за этот период, вот за полтора месяца, порядка 100 клиентов. Средняя ну, цена заявки у меня получилась 450 рублей за заявку, как, в принципе, и было обозначено Антоном сразу в параметрах на прохождении курса. Я очень доволен, потому как очень просто при настроенной системе двигаться дальше. И философии ребят мне очень близка, потому что я сейчас вижу ощущение, что да, действительно, люди разные попадаются, кто-то просто посмотреть, кто-то что-то узнать. Но мне именно без серым системы которую там ребята также рассказали в инструкциях подробно, как ее настроить, ну, невозможно такой объем клиентов обрабатывать. Я бы просто ну наверное 30 процентов где-то вот так держал не более того сейчас мне допустим ну из ста там где-то из 100 клиентов обратившихся ну понятно что кто-то там передумал кто-то купил но сейчас у меня вот в сером системе 52 клиента в обработке и то есть они постепенно по этапам доводятся доводятся и никто не теряется я очень благодарен мне эта тема очень интересная мне нравится как бы на этом рынке формировать новый вид услуги с новым качеством. Я всем желаю на самом деле успехов в прохождении этого курса, успехов в настройке всех программ, которые ну, по этим инструкциям Антон дает, и всем отличных продаж, потому что, ну, на самом деле, такая услуга людям нужна. Людям нужно Получать нормальный сервис, чего у нас пока маловато, у нас в городе точно, практически нет. Поэтому всем, кто будет думать, там, покупать этот курс или не покупать, я предлагаю на самом деле все-таки приобрести, пройти. И точно лишним для не знаю, этой деятельности или другой какой-то, вам ну, в любом случае этот опыт пригодится. Поэтому еще раз огромное спасибо, что посмотрели мой отзыв. И огромное спасибо Дарье Герлейне и Антону за их ну, отличную интересную систему, которую они сейчас предоставляют людям в очень доступной форме, что они за очень короткий срок могут освоить ну, в принципе, такую интересную профессию. Всем пока, еще раз успехов!